Скарлетт Нексус продолжается. Нам нужно выдвигаться на заброшенную станцию метро, а это на станцию Хиросака Ну и чё? Поехали? Да, да. Все-таки вы помните, да, что он проснулся и не помнил, где он начал. Точнее, как это? Он вроде сидел отдохнуть, потом проснулся и не помнил, как он оказался там. Прикиньте, если это было все сон, и это все фигня. Я хотел спросить, как это так он там оказался. Но в итоге мы пришли куда-то в хоррор. Взвод сета, в сборе Я полагаю, все получили информацию от Ватар Похоже на этой заброшенной линии метро В скоплении иных Пояс вымирания опустился И они пробрались в метро по вентиляционным шахтам Уверен, в объяснениях нет необходимости Поскольку сегодня с вами новички Посмотрим, что вам известно о поезде вымирания Что такое пояс вымирания, Наги? А, да, сэр, это аномалия, предположительно вызванная весной вымирания Верно, она сформировалась в стратосфере Земли и покрыла всю планету Пояс вымирания порождает иных, которые затем спускаются на поверхность Земли Так что избегайте утолщения пояса в ближайших к ним районов. Иные могут появиться где угодно Кроме того, поезд блокирует сигнал Если такое произойдет, телепатия Аватару станет единственным средством связи Без, коми... Без коммуникаторов я могу разговаривать с вами с помощью телепатии, но ответить вы не сможете Будем надеяться, что они не подведут На этом все Будьте на чеку Так точно это будет совместная операция седьмой и восьмой рот Первого полка и первый и второй рот второго полка Ох, ебать типа, сложно Это крупная совместная операция Хочу подчеркнуть, вы сдержите все действия в одиночку Особенно ты, и Кагера да, почему? Эээ, что? Капитан, ну что же, действительно будешь меня вот так вот отчитывать при всех? не расстраивайся а, в первом отряде буду я, Наги и Ханаби. Во втором Кагера, Цугуми и Юита. Зводсета отправится в точку альфа во второй ротой. За, второй ротой. Так, точно. Так, а мы за второй ротой, да? Так все просто пропали. Мне это так не очень нравится. Лучше бы они просто убегали бы такие, да? Ускорение мозга готовы к использованию, что? Ускорение мозга Состояние повышенной концентрации Дающее различные преимущества Увеличение атаки, скорость передвижения и ускорение телекинеза Заполнишь кору, Ускорение мозга Можно различными способами Примера, побеждая врагов или получая урон При ее заполнении ускорение мозга активируется автоматически Хорошо С уважением получено масле Мы впервые будем работать вместе с Жду с нетерпением Карта мозга расширена Доступны новые навыки так, я уже об этом упоминала, но я владею способностью под названием Глаза Разума. Так что дай знать, если тебе нужно увидеть что-то такое, что не можешь видеть обычным взглядом. Спасибо, Цубуми. Так, карта мозга. Блять, она расширена, а то... А сколько у меня очков? О, у меня 15 очков опыта. Э, Во-первых, мы... Так, чтобы увеличивать урон, наносимый сбитом в с ног врагов. Удерживайте С, чтобы создать заряд. После, после с, чтобы выполнить мощную атаку оружием по небольшой области. Блин, вообще красная тема. Скачает восстановление после использования предметов. Атака огущенных враг врагов с источенной шкалой увеличивает бонус к получаемому опыту. Однако это не действует против сильных врагов с уже истощенным уровнем здоровья. Вообще, кстати, полезная штука. О, два САС одновременно. Вот это круто. А -а, -а, а, а изучение второго также даст до четырех. Блять, круто. Так, ну давайте сначала мы все-таки увеличим атаку. Отлично. Так, истощать очкаус, укушение врага. Блин, базовое повышение на 5% маловато. Э, давайте вот это прокачаем. Отлично. И вот это. Отлично. Пропрупурум. Сколько у нас очков? Осталось? 6 очков. Но остается только вот это, потому что это я все-таки не прокачивал И как раз 4 очка осталось Подбирает предметы поблизости блять, ну естественно Я так не хочу, этим знаешь Кстати, вот эти вот надо вместе прокачивать а Они от... А, это к нему привело, это бы к нему привело Все, я понял У меня осталось одно очко, его деть некуда, Так, ну-ка Отлично, мне нравится эта способность так, оно будет автоматически подобрано? Да, отлично. Ну, практически автоматически. Ну, в моем случае это пока нормально. Так. Э -э стоп, стоп. Э -э, одолжив союзника глаза разум, вы увидите невидимых врагов. А также сможете видеть сквозь стен, дым и так далее, и тому подобное. Спасибо. Это способность номер два. Благодарю. Но теперь надо подзарядиться. Да, способность нормально выглядит, Это Хорошо. Она с пистолетом стреляет. О, все. То есть эти враги себя скрывают. Ладно. Я не помню, как отключать способность, если честно. Либо на Т, либо на Р, но, по-моему, на Т. Или на G. Надо будет, на самом деле, об этом подумать, как это делается. С помощью телекинеза можно управлять некоторыми вагонами в заброшенном метро. Они движутся по рельсам, поэтому следи за позицией врагов. Выполняйте атаку с помощью G в нужный момент, чтобы нанести урон нескольким противникам сразу. Вот это мы сейчас будем делать, я понял Подождите, подождите, я сейчас к вам вернусь А, я жизни не потерял, а, все отлично, легкое желе Вам, пизда Кажется, враг брак что-то редко но она автоматически поднялась, поэтому отлично. Так, это что за дверь? Я должен заходить в любые такие места. <of regard> <students> а, там ничего нет. Хорошо. всегда you... забираешь себе всех настоящих врагов, Юита. Так, конечно, я совсем не против. Выложимся на полную. Так, справа еще что-то есть. А вы че такие эти самые? Еще и мешают мне Давай, сейчас. О, нифига. Офигенно, я взял эти балки вовремя. Неожиданная сила, скажем так, способности, которая мне сейчас открылась. Я взял на джишечку. Так, еще фото где-то должно быть. Враг зарылся под землю. Если вовремя вылезти, то его можно нанести урон. Ну естественно. Ой, Так, слабые места это руки. Так, подожди. Три, да? Кто мне тогда забыл? А, это невидимый, да. Так. Пизда Гаврик. Уйди, уйди, уйди, уйди. Ну, ладно. Так, ну его точно надо по рукам должны. Это уж по крайней мере я уже запомнил. И ты что думал, что мне это что-то сделать? Лови. Так, тихо, тихо, тихо. Я забыл на какую кнопку сейчас. Наши. Наши. Обнимали. Теперь <Св Houston> Блин, так мышкой быстро крутить не ну, очень удобно. Все, все, все, бросай. Блин, <св altering> Что-то она там сказала я не успел. Ну ладно. Так а как сломать эту дверь? Никак, ладно. А, тут можно обойти, но мне лень, нет, 별로. Стоп, а где эта желтенькая где-то? Не, мне сюда, это понятно. Мне где-то там желтый. Желтенькое... А, вот там. Значит, это метро. Это просто заброшенная линия. Хотя, кое-где линии метро еще работают. Так, это защита, легкое желе, плюс легкое желе. Правда, неохота собирать это все. Я просто попробую взять все, что мне доступно. и уже будем сопротивляться дальше. Враги становятся тяжелее. Надо не забывать все-таки себя прокачивать. О, вот они. Так, цифроты. Отлично. Надо со спиной подойти просто. Минус. Да ладно, не полностью. А вот теперь можно добивать. Фу, я думал просто капец, не ну хватит. Мощность. Так. И что ты думала? может что-то сделать. Неплохо прийти. Задеваю лампу. Отлично. Идем дальше. Так, я вроде ничего важного не пропускаю. Сейчас попробую сразу двоих задержать. Сейчас. Отлично. Да ладно, не хватило. Да ну ладно, они еще и восстановились. Да как? Да кого ты бьешь то Ты не мог эту жабу убить? Стреляющую. О, я должен был поезд на самом деле пустить. Ну ладно. Я чуть тупанул. Ну ладно. Было бы, конечно, эпичнее сделать себя невидимым, а потом пустить поезд. Ну ладно. Я устал, немного сильнее. Ты просто чуть-чуть Я, по-моему, не должен был сюда заходить. Но да ладно. Так, они нас потеряли из-за этого, хорошо. Стоп, что? Что? Что? Ускорение мозга дает дополнительный эффект, такие как повышенная скорость атаки, уменьшенный расход шкалы телекинеза, уменьшенное время на подъем объектов телекинеза. При активации ускорения мозга отобразается его шкала, через какое-то время ускорение отключится автоматически. Не боя шкала мозга расходуется медленнее. у я стал намного круче. Быстрее-быстрее добивай. Вот сейчас... О, нифига себе, у него маска эпичная. Вообще класс. А, все. Да, вон, видите, там справа внизу все-таки шкала... Это сам. Но она потом сама отключится, поэтому не страшно. Блин, жалко его не показывают. Его показывают именно лицо, а не как он в маск. маску. Маска он выглядит просто эпичней. Если честно. Так, давай, давай, давай, давай, да. Появляйся, появляйся. Молодец. Так, попробуем его все-таки побыстрее от него избавиться. Опыт плюс X1,5, отлично. Лови балку. Но, но, но, но, и где-то. Я его не успею, пока у меня мозг работает, все победить. Ага. Отлично. Ой-ой-ой, за что? Ух ты ж, нихрена себе, у меня жизни мало. Подожди, а у меня где-нибудь на есть что-нибудь? Да, вижу балку на G, отлично. Плыви сюда, тварь. Бля, я е подвинуть не могу. То сюда тварь. О! Блять, не успел. издать и шайтан, тварь. Да, у меня мало жизни, я по. А ч так мало-то? Это из-за того, что у меня мало жизни? Да, умри! Наконец. -то. Новый уровень. Ещ и жизни полный за новый уровень. Значит, все не так плохо. А я сюда зачем пришел-то? Чисто это самый опыт получить. Я думал, здесь что-то важное и интересное было. Но а здесь ничего важного и интересного. Капец. Че сюда пришел? Вау, хоть уровень опнул, уже хорошо. За них очки опыта все-таки да? Ой, очки опыта. Капитан, поезд вымирания часто опускается ниже стратосферы. Нет, обычно он выше. Так низко он, не опуска... он опускается очень редко. Так, блин, у меня теперь все-таки не хватает немножко, скажем так, сил, чтобы с ними сражаться, как хочется. О, она меня чуть не задела. А будет шанс, что она меня сейчас отлучит. По пока она ударит. Такого часто не встреча. Здесь заперто, я понял. Просто дверь. Так. В метро, как выяснилось, постарайся не заблудиться. Ага. Я понял, я не могу способности несколько использовать, потому что я это не прокачал, я ж молодец Блин, нихуя, она крутится, curiosно. Да умри уже, хрен. Я забыл, что она невидимая, хотя сразу две способности использовать. Так, заключайся Сюда не могу попасть, желешку я выпью хорошо Ну, раз уж я могу новую поднять, то Почему нет? По-моему, я уже здесь был Скорее, не мозга, это, попросту говоря, просто очень сильная концентрация, да? Ой, здесь сохранение. Да, сейчас быстренько сохранимся и продолжим. Ух, если честно, на удивление, очень-очень активная игра стала. У меня даже начали ладошки потеть. Из-за того, что я начинаю волноваться, все ли я так делаю. Так, ой, а он исчез, тварь. Бля, сейчас, сейчас, сейчас Сейчас я подрублюсь И вот эта штука, перестанет Блядь, плевать А я отошел Молодец Давай еще разлучай Я что, зря количество прокачал? О. Ладно Если все-таки вовремя и правильно пользоваться То, в принципе, не так плотно Пойдем дальше Ой, узкие пространства, не люблю узкие пространства, если честно Так, тихо, кто там? Ага, там я могу их поездом убить Но для начала мне нужно что? Сделать вот так И чтоб... Ой, ой-ой-ой О, так лучше Идем, идем, идем, идем И... Да, да что ты делаешь? Всю... Да, бля... Всю способность разбазарим, да О, О, теперь все хорошо и сражаться ни с кем не пришлось. Так, я думаю, сначала надо все-таки сюда заглянуть, а потом уже дальше идти. Так, что там? О, там конь. Так. Так, так, так. У него слабое место, это голова. Окей. Да, у него слабое место, это голова. Поэтому... Хватит. Не успел все-таки сделать то, что я хотел. Ну да ладно. Главное, с головы эту штуку убить Вот это я вовремя подпрыгнул Все, Не вижу, не вижу из-за стенки Ой, ой Отлично Лупим, лупим, лупим по голове Он получает по ней повышенный урон Да, у него там еще, так, эти самые, торчат э, ткани. Ох, ебать, он меня до фасредок ушатал, вообще неплохо. Как я понимаю, сюда прихожу чисто буквально собрать какие-то предметы, ну и опыт. Потому что это все-таки такие мини-боссы, за которых дают повышенное количество опыта. Что, естественно, уже в плюсе. Так, а -а -а. дай-ка я так пока сделаю, ладно, по-буду а теперь вот так. А чё так мало-то? Думали, спрячетесь от меня. По-моему, очень плохо выдумали. На самом деле. А, я только на shift нажал. Прости, у меня не бесконечная способность, поэтому тебе, пожалуй, стоит... Умереть <expl flap> mm -hmm. Тут ничего важного, тут ничего важно. Бежим <ər schwer> дальше. Хорошо, идем. Опять сохранение. Значит, перед каким-то важным боем. Но мы сохранимся. Вдруг я умру. Куда меня знает? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Как это дуло? О, какой-то интересный предмет. Мне mm, дальше, все правильно. Блин, я опять пропускаю немножко диалоги, oh. читайте, пожалуйста что... О, кто-то приближается Капитан Сета, сета. Наоми. Наоми, мы получили запрос подкрепления подкрепление от Харуки, что случилось? <со> В точке альфа приземлились иные Дополнительные отряды уже должны были прибыть Но никто так и не появился, поэтому капитан Ген приказал запросить подкрепление у взвода Сета Трое иных атакуют с 12 часов, прибудут через минуту Враг обойдет нас фангов с помощью сверхскорости, атакует сзади Что? Что ты имеешь в виду? Моя способность предчувствия Это правда? Капитан в точке альфа собираются иные, и трое из них приближаются с текущей позиции взвода сета Ого! Наоми, подключись со мной, Ксас. Отряд, пора избавиться от этих иных. Расправьтесь с ними, пока мы пробиваемся к точке Альфа. Так, точно. Так, у меня теперь еще, да, будет способ? Не, подожди. Я не хочу быть так много видим. Придумают же. Отлично. Минус одна сразу. Здесь нажалко, да, что с после после этой способности. О, великана ты что сюда приперся ты Тебе дома что ли не сидел? Тихо-тихо-тихо. Блин, опять что-то слишком мало. Я, конечно, понимаю. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тих. Вот, вот, вот, вот. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, было долго. Так, что там, враг пытается устроить засаду, давайте... Короче, не дадим им с этим справиться. А, у меня, кстати, точка мозга активировалась. Ты что? Безполезно, конечно. Блин, ты не атаковал. Так, способность уже в наполовине. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, когда он в маску, он, конечно, будет вообще классно. А, все, маска кончилась. Вот способность. Так, куда нам? А нам куда? Подождите, стопа. Я, по-моему, не туда вообще побежал. Да, я вообще не туда побежал. Не то, что я с иными, конечно, справился, это хорошо. побежал конечно, не туда? Блин, второго прыжка не хватает. А, это мы просто. Это мы прям возвращаемся, возвращаемся, да? Блять, я понял. И. Погнали на станцию. Нет, мы не возвращаемся. Или. или возвращ... Блять, я что-то запутался сейчас. Не будем сохраняться, это очень долго все-таки. Так, ничего нет под эскалаторами. И сейчас босс, в котором я умру, и потом будем сюда бежать 3000 лет. Это взвод Кёки! Капитан, пометьте странный и пояс вымиранен. Такими темпами потеряем связь. Ватару, восстанови связь! Здесь, не... Здесь есть еще кто-нибудь еще? Точка альфа. Выжившая. Все, понятно. Капитан, крыша трескается Эх, уклонение Взвезд рассыпную Они пробиваются сверху Капитан Сета Вот она, аниме О, давно у вас неизвестно Сыгуми, выбирайся оттуда Ебать их дохуя только не говоришь, что у меня будет выбор, кого спасать Наги, берегись Не подставляйся А, он все-таки удержал Отлично Блять, эпичный зашкаливает Касана, берегись Беги Спасибо, ты меня спас. Все в порядке? Нихуя он сильный, блядь. Гема Герсон Сугуми. Назар, готовы доложить обстановку. Поблизости еще двое. Ой, Юита, ты жив? Наги, ты сейчас где? Мы возле завал. я с Сейчас перезагружу GPS. А -а -а! Наги, Что случилось, Наги? Иные атакуют со всех сторон, Наги. Понятно? Наоми. Плохие дела, иных слишком много. Надо поторопиться. Я расчищу завал. Их слишком много. Я помогу. Ух ты, ни хрена себе. Наоми, Наоми, ты цела? Цела, только немного ногу повредила. Я его убью. Эй, успокойся. Как убьет эту тварь, успокойся. Ты пока с этим... А ты пока с этим разберись. Хорошо, Цугуми. Принято. Отлично. По-моему, у вас что-то... Да хуя. Так, ладно, буду бить... Его. Да что ж ты по ногам-то бьешь? У тебя что? Не существует лица? А, блядь, все-таки задел меня. Да, блядь, пей, бля, пожалуйста, по голове. Я тебя прошу. Блядь, ну ладно. Чё, чего ты сигналишь-то? Кто в опасности-то? Не надо тут разобраться с парочкой. Ай задел меня, бывает. С этой способностью. Еще чуть надеюсь. Так, надеюсь. О, ага, посправимся. Надеюсь. Мои друзья не могут умереть. Во. Спасибо, брат. На уме. Я в порядке. Движусь-ка. <звук> Наоми. Не знает откуда. Берегись. А, да. Все-таки сейчас надо пристрелить. А, Наоми пристрелили. Что? Она видит свою смерть, кажется Наоми? Наоми? Или превращение в Инова. Бать, что сейчас произошло? Твою мать! Что это за врата? Блять, здесь такой маленькой девочки, такие огромные врата, это, конечно, удивило. Это за тварь. Ебать, он огромный. Если кто-то еще может двигаться, помогите. Охренеть, вот это босс. Я тоже буду драться. Так, я еще пока не знаю, чего ожидать от этого босса, но он хоть так на четвереньках угарно <тас> Так, это босс, хорошо Где его слабое место, я пока не очень понимаю, если честно Но мое предположение, что это какие-нибудь пустые, ой, не зря только что отбежал Хорошо По ногам бить Как-то... А, вот живот, да как мало урона-то оно наносится. Вообще какие. Ноги, голова. Так, что у нас с этой штукой делать? А, шиф! Ших! Не успел. Блять, блядь, блядь, куда? Куда? Куда? Чуть-чуть могли пропустить, конечно, ну ладно. Меня просто почему-то свернуло А, она начинает разворачивать себя нормально, да? Что это за тварь? Да, я понял. Она себя развернула по-другому, потому что ее слабое место в целом было не так устроено. Но она какая-то прям прям бесполезная, если честно. Тварь. Отойди, отойди. так назад Это я вовремя блять еще и пыль дай мне пожалуйста видение ой блядь ой блядь ой блядь ой блядь ой блядь, ой, блядь. да где я тварюга конечно зверскую Да, ну не забывайте использовать телекинез, потому что эта тварюга прям реально мощная. Я понял, атаки еще и земли. Смотрите под ноги, не расслабляйтесь. Так, ее слабое место это все-таки цветы. Это я хорошо, что запомнил. Отходи, отходи, отходи. Это падла хоть и бьет мощно. Блин, только как ее подсознание бы вывести? Чем бы нее да да конечно, ты сейчас поднимешь... Блядь, из-за того, что я ничего не видел, это было бесполезно сейчас. Варим, блядь, блядь. Отлично, вот сейчас, сейчас самое время. Давай-давай-давай-давай, лупи-лупи-лупи по светкам. Блядь, не уклонялась. Я понял! Блядь, и бать как лупинки оказывается, изначально, блядь. У нее цветки, они исчезают, скажем так. И когда надо, короче, подключать ее способности, уже тогда лупить. Я понял, у Цугуми мало жизни. И только тогда я могу вырубать эту тварь, да. Кстати, теперь до меня дошло. Так, сейчас, ладно, я побегаю, так уж и быть. У меня мало сил так а вот теперь ага. типа, сейчас сейчас сейчас Бля. ну блять на включение и на выключение способности конечно уходит много времени блядь, сколько я сейчас со потрачу? потратил беги беги беги беги беги беги беги беги так, правда, жизнь у нее еще есть. Отлично. Я подкинул всех. Так, сейчас. Позволяет обнаруживать и видеть. Отходим. Да ты, тварь ебучая. Нужно попробовать включить способность тогда, когда создается пыль. Потому что почему-то до сих пор, скажем так, не работает включение. Сейчас, да? Нет, не сейчас. Мина дай мощная. батя Я лупи лупи лупи, пока она мне женщина. ну задела бля бля бля бля бля не бля Так не бля бля бля бля бля бля бля бля бля бежим, так бля бля бля бля бля бля бля Так, ну голова это точно слабое место. Так, вот сейчас создается пулевая завеса. Потом я подрубаюсь. И вот, и ее цветки... В этой, блядь... Да, блядь, да, блядь! В этой темноте были именно как раз таки... Отличные. Бля, я когда-нибудь сдохну тут, слышу. Бля, у меня уже даже на способности нет этого самого. Так, они тоже, кстати, они, по-моему, еще хилки за меня используют. Он пытается свою, свою голову порвать. Фух, подрубаем. Сейчас, да, бегаем, я понял. Да отойдите, отойдите! Бля, не успел. Отлично. Да, блять, да подойди ты с другой стороны. Это, конечно, хорошо, но у меня способность Я бы уже давным-давно бы смог бы размотать, но.. Я помню, что я очень много. Много-много-много-очень много много косяч. Так, отлично. Ждем, ждем. Теперь подрубаемся. И начинаем его лупить. Блять, да почему он всегда от меня, блядь, в другую сторону от спины падает. Падает. Блять, не пучит тварь. Инцветки опять не доступ. Ты фу. Да, ладно. Цветки только в пыли доступны. Я понял. Случай-случай, наконец-то. Стохки. <свят> Остановитесь, пожалуйста. Перестаньте. Ебучий случай. Она ее защитить решила. Что ты делаешь? Это ты мой, Наоми. Пиздец. Наоми, сила перемещения. Нужны сильные способности, чтобы переместить что-то настолько огромное. Постойте, куда вы отправили Наоми? Эй, Касана, постой проклятие сколько обломков хм. а? что это ампула на ней символ сейрана что это было ебать он блядь, бедный потерялся на он она наги успокойся как я могу успокоиться что это было Слушай, я тоже не знаю. не знаю. Я не знаю, что происходит, но мы должны что-то сделать. Прости. Я понимаю, сейчас не время для паники. Но что нам делать? Пожалуй, больше всего опыта здесь у... Нет, с этим мы не справимся Смотри, что случилось, когда Кёка назначил меня главным возводом Хорошо, тогда сделаем так Я пойду за Касана, Наги, ты доложи командирование и расскажи им, что случилось Нет, я пойду с тобой Только не с своей ногой Цугуми, отправься с Наги, похоже, из-за помех мы не сможем связаться с командованием Хорошо. Будь осторожен. И ты тоже. Это пиздец. Но вот эти вот пули, ну как мы, по крайней мере, знаем, да, они же не знают, что случилось. Гема. Если тебя поставили во главе в звезда это значит, что Касана твоя подчиненная, верно? Мне нужно, чтобы ты пошел со мной, как ее действующий командир. Ты прав. Так, это еще не конец, конечно А хотелось бы уже, бы, чтобы был конец Но, что поделаешь Да, это надо было от обломков Кстати, вот эти теперь обломки не такими, что и большими кажутся Типа из-за этого всего Блин, а на самом деле я так и не понял, кто это приехал Но это приехал кто-то из опыта это Гемма, постойте Генерал-майор Фабики, рад, что вы целы. А, это Фубуки. Я окнулся на Наги и Цугуми. Как только узнал, сразу же разыскал вас. Узнал о чем? О Наоми. Я скажу вам тоже, что сказал им. Вы не должны никому рассказывать о случившемся. Что ты имеешь в виду? То, что сказал. Не говорите об этом никому. Это для вашей же безопасности. Кстати, по пути сюда вы, случайно, не находили никаких ампул? Да, было дело. Отдайте, пожалуйста, их мне. Что это за ампула? Или это тоже засекречено? Если не вдаваться в подробности, то это усилитель способностей Он подстегивает выработку псионных гормонов Мы знаем, что он был создан в Сейране Однако информация о нем засекречена на уровне опи Я больше ничего не могу вам сказать А, так вот с помощью этих пуль, блядь, она стала иной Столько секретов Да, к сожалению, когда люди собираются вместе Рано или поздно у них появляются тайны и скрытые мотивы а, а лучше держаться подальше от этих липких сетей, вы. поэтому я и решил вас предостеречь Блядь, здесь явно не то Как бы ты ни было, вы двое идите со мной Нет, Касана все еще Касане там Она отправилась за Наоми Могу я предположить и продолжить ее поиск, я за нее беспокоюсь Хорошо, если найдешь ее, убедения распространяются, а случившемуся... Не делайте ничего безрассудного, я скоро пришлю блюд под подкрепления. И учитывая, что возможно, нам придется вернуться с передовой, после встречи с ними возвращаться на свою базу Оттуда будет безопаснее добираться до СО, в любом случае, будьте осторожны Так, то ну, есть сейчас мы можем продолжить, да, поиски Сейчас посмотрим, сколько прошло а, он, соответ... он советует помочь О том, что случилось сегодня Чтобы у него не было неприятностей Генерал-майор Фубики был очень спокоен Как он мог быть таким спокойным? Зная, что на уме стало иным Да Что-то тут не так Так, а на этом мы будем заканчивать Да Как бы на вот этой очень интересной ноте Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, за все. Пока-пока.